Там было дно, по-моему, таких вот ну, и сильно вызывающихся, но в остальных это было около 10%. Зато 20 округов включают в себя, здесь, часть частью мексипанского. Вот, вот, вот раздробленность мультикалитетов, она наоборот увеличилась. А, соответственно, вот та схема округов, которая применялась на воронах депутатов доказательства собрания, у на нас взяла по теории, что вот это вот закона и Эдришкома округов будет применяться на следующих выборах, и, скорее всего, здесь ничего уже... Вот сейчас уже наверное ничего ничего не так. То Если только опять у нас избирательная система изменится, да? это будет новая... Значит, мы направляли обращение в ТИУ, да, на комиссии ЦИК, в Мужском праве человека, но все это не позволило никак исправить ситуацию. Мы должны признаться, что судебное обжалование собрание собрания ну, просто всего такого так, это рассматривалось но, ну, Значит, здесь вот мелким шрифтом цифры конкретные да? то есть, вот у нас здесь допустим было плюс 16 плюс 10% процентов от среднего нужно представить ну, вот. вот то что стало если мы посмотрим там, где выбивается, видите, их стало меньше, и они уже 11-11, ну, немножко что-то улучшилось. Именно со с этим Все, я закончу. Спасибо. Есть какие-нибудь комментарии или вопросы? Нет. Ну хорошо, тогда Галина Колена Судянсова расскажет о работе участковых избирательных комиссий. Значит, э, в общем, мой основной э, принцип э, доклада заключается в том, что день голосования, работа комиссии день голосования э, ну, на 90% э, закладывается до дня голосования различными телодвижениями, Потому что э, то, как готовы комиссии к дню голосования, насколько они знают закон, насколько они готовы выполнять происходит до, а не, собственно, в день. И вот этот момент, что происходило до, я и попыталась проанализировать. Значит, я разбила все возможные параметры организации бизнес-фильческого комиссии на три темы, ну, произвольно. В первую очередь нужно разобраться, кто сидит в комиссиях, то есть определить, кто именно является во вторую очередь, как эти члены комиссии будут работать, по каким документам, с какими материалами, и э, на основании каких правил, и в очередь, насколько они обучены. Возможно, можно поделить по-другому, но мне показалось удобнее так. И вот я бы хотела эти три параметра проанализировать в масштабах всего города, да, и э, какие-то выводы на основании анализа этой работы представить. Вот первая часть, которая касается того, кто будет работать в комиссиях. Значит, э, с момента начала избирательной кампании до э, марта 2017 -го года, почему так долго, потому что СПБ имеет право полгода э, еще публиковать э, информацию о том, кто был ну, исключен из резерва, включен в состав комиссии. Э, было опубликовано 33 постановление э, о исключении из резерва в связи со значением состава комиссии. То есть это означает, вот эти 2868 человек были э, перед выборами включены в состав участковых избирательных комиссий э, из резерва. Да? Значит, примерно, я не могу точно сказать, ну, если у нас 18, э, 1800 примерно избирательных комиссий, то ну, ориентировочно это где-то восьмая часть. Это вполне себе вроде разумные цифры, ну, бывают, люди уезжают, не хотят работать, э, семьи и все такое. Но важно, что вот эти 2868 граждан, они как-то очень странно распределились по тикам. Следующий слайд. Значит, я посчитала, сколько таких человек было выведено из дело в разных тиках. Вот это число, сколько человек выведено, это число комиссий, а это сколько человек приходится на одну избирательную комиссию. И составила вот такой вот... Получилось, что два э, э, тика выпадают просто кардинально из, э, общей, э, из общей картины. Это тик номер один и тик номер 14, в которых было э, введено до выборов на одну комиссию 4,8, 4.2. То есть вы понимаете, что это заменено почти э, половина членов комиссии, да, 0, там треть, да, а это половина. Но это в среднем. А это означает, что какие-то комиссии остались неизменными, а в каких-то заменено просто все. Ну и довольно прилично заменены еще в 6, 7, 11, 4, 25 и 2. В остальных ну, мы будем считать, что это так, вполне себе в таких нормах. Очень меня удивили четыре тика, по которым данных вообще найти невозможно. Это тики 10, 17, 22 и 30. Ни одного постановления СПВИК о выводе из резерва э, в связи с назначением членов, членов комиссии я найти не смогла. То есть, как туда были назначены новые люди, э, решения ТИК я не анализировала, просто сил не хватило. Поэтому вполне возможно, что в этих четырех ТИК тоже где -то, они где-то здесь находятся, у меня нет данных. Возможно, это стоит там, проделать. Может, не прав. Э, никто не знает, что там происходит, просто нет <как> постановлений полгода прошло, все должно было бы вот. ну, Отсюда можно сделать повод, что в этих тиках однозначно текучка просто э, с людьми не работает, их меняют просто вот, ну, одноразовые такие люди, которых набирают, меняют. И это не есть нормальная работа. Э, в остальных это более-менее, ну, эти не знаю. Э, Следующий, пожалуйста. Вот пример э, того, как выглядит текучка э, в тик-1. Это всего одна комиссия. Таких, я вас уверяю, не одна, просто не поместилась бы на слайд. Это то, как происходило изменение состава УИК-54. В момент ее образования 13 человек. Дальше это выбор 14 -го года, дальше это выборы 2016 -го года. Значит, В момент образования их было 13, уже к выборам, это апрель 12-го года. Уже к выборам сентября 14 -го года из них все были, все реинтеры все ушли, Из них ушли почти все. Кого они набрали? Чтобы потом? Они даже не работали, их набрали, а потом сразу убрали. Значит, тут же взяли новых, и тут же эти люди сразу же уходят. И, соответственно, на выборах 2017 года там еще куча новых. Значит, те, кто ветераны этой комиссии, ветераны продержались с 2013 года, их всего два о какой преемственности, о какой вообще обученности можно говорить, когда там идет вот такая история. И такие картинки можно нарисовать примерно про э, там, 50% урик, урик, урик, То есть работа с э, людьми происходит по принципу нашего города, должно следующего. Значит, э, теперь тема очень больная для нашего города. И я думаю, что здесь чувствуются люди, которые живо ответы на это. Это тема документального оформления э, замены э, членов УИК. Э, значит, Все понимают, что для того, чтобы заменить членов УИК, нужно получить от него заявление о вложении полномочий, нужно, чтобы кто-то попал в резерв, и из этого резерва нужно вывести. Очень громоздкая схема, но тем не менее ее нужно провернуть. Значит, э, В принципе, э, э, все это можно делать открыто, и явно и понятно, и тогда проблем не будет. И в большинстве ТИК Никаких вообще поводов для обсуждения этой сложной схемы не возникало. Но вот в двух ТИК было совершенно очевидно произвольный выбор, произвольный набор людей в составы комиссии. Например, в ТИК-22 сообщил один из членов ТИК, Виктор Дорогостайский, он и жаловался в СПБИК, о том, что 80 правильных людей, которые нужно было взять от администрации, у них был на момент решения ТИК неполный пакет документов. Это было видно, и там отсутствовали вплоть до заявления о согласии быть членом ЛИК Но их взяли. ТИК имеют стопочек ну, что в сделать Зато 20 неправильные кандидаты. У них был полный набор за исключением одного агентства. Но у них не было, как я понимаю, справки с работы вот, но ведь э, э, принес заявление о том, что они не работают на момент заседания ТИК. Им сказали, ну вы же не поняли это в сроке, когда э, принимались документы, поэтому не примерно. То есть ну, имеет место произвол, одним одни требования, другим другие. также отсутствует регистрация этих документов. Вообще, какая бы то ни была. То есть это все происходит в темную. Если справедливо, то никто не замечает проблемы. Если несправедливо, то есть проблемы верны. И э, в стике номер один было отказано, э, у нас э, в резерв все хорошо, всех включили, а вот сложить полномочия не дали, категорически, 20, 20 членам УИК, 10 от справедливой России, 10 от не было как. Почему? Потому что лично они пришли, э, хотя они и писали письма на электронную почту, но с тех адресов, которые были указаны в заявлении, но ну, это никак не было учтено. То есть здесь имеет место произвол. И разные подходы к разным людям. И если это будет продолжаться в том же стиле, то мы будем иметь большие проблемы с составами ВЭКС, с их определениями и так далее. Здесь имеет смысл, наверное, какую-то ввести регистрацию документов, какие-то либо общие правила, либо открытые правила на каждого тика, потому что сейчас здесь происходит просто что хочет, что, хочу, что то делать дальше. Значит, к чему это привело? привело к тому, что не только на 7 сентября, в момент начала работы комиссии, но и на 17 сентября сами комиссии вообще не знали, что они не состоят. Вот такая вот, вот чехарда, такая вот текучка такая вот неопределенность. Вот примеры. Это два, улик номер 20, это улик номер 11. Вот эти бумажки висели, в, висели эти были представлены в день голосования. Название замечательное сведения о членах постоянного участковых собрания комиссии по состоянию на 25 августа. Красиво. То есть у нас 18 сентября, а это по состоянию. Вы помните, что после 25 августа 290 человек как поменялось. И э, вот это было списком комиссии. Насколько я знаю, э, заверенные списки членов комиссии вообще у нас как-то не принято размещать за пределами Питера. Это совершенно сплошное везде. То есть просто висят члены, печать тип, подпись. Или или или кому-нибудь, У нас это вот так как-то происходит, поэтому кто работает, будет мы не всегда знаем. Дальше, пожалуйста. И это же приводит к тому, что люди не знают своего состава, и поэтому в день голосования они не пишут, кто не явился. Они просто не знают, кто должен был явиться. Вот у нас уик номер 4, там 10 подписей, все прекрасно. Но по счету их 13. И вот эти трое никак не указаны. И это массово, в очень многих логиках такая история, я проверяла там, почти половину, я почти все проверила, из 61, как минимум 24 имеют вот такую штуку. Вот. То есть они просто не знают, с кого они состоят. Дальше, пожалуйста, аналогичная история. Она красивая в 48. Тут подписала, по-моему, 8 человек, а их там 13. Такая же история. То есть просто они пишут, кто есть, а вы дальше. Ну и должна сказать, что не только сами УИК не знали, кто они состоят. К сожалению, независим наблюдатели не могли тоже это установить, потому что уважаемая Санкт-Петербургская избирательная комиссия на 18 сентября не выложила на своем сайте актуальных составов УИК. Там были и по 5 человек, и по 8, и по сколько угодно. Это все появилось в районе... Очень сильное обновление составов УИК было в районе 28 сентября. То есть вот тогда-то они наконец разобрались. -то, То есть в день голосования никто не мог знать вообще, кто находится. Это нужно было провести просто огромную работу, чтобы понять, кто является членами УИК. Значит, э -э ну вот краткие выводы, я их не буду пересказывать в основном, э, я об этом сказала. Э, вот еще один момент, который хотелось бы отразить. Э, установлено, по крайней мере, для трех УИК. Э, в 616-м УИКе это громкая история с женщиной из Украины, которая там работала под видом членов УИК. И сейчас удалось установить, что еще в 618-м, 619-м такая же история, там сидели другие люди, и мало просто сидели, они еще подписывались за отсутствующих членов УИК. То есть... Существует проблема э, определения составов УИК. Формального, неформального, реального, нереального. Учитывая, что у нас президентские выборы будут проводить те же составы о, УИК, которые назначены в 2013 году, кто-то из них уехал, кто-то из них заболел, кто-то задел кто-то исчез, кто-то менял телефон, кто-то менял э, Учитывая все это, мы будем иметь огромную проблему с пониманием того, кто сидит вообще-то в разбирательной комиссии. Прекрасно, что у них есть бейджи. Но вообще возникает ощущение, что, простите, нужно просто паспорта проверять, потому что там может сидеть кто угодно и в любом количестве. И это могут быть... Вот мы... не скажете, брать, мы помыли, <связать> Я не знаю, что, но это серьезная проблема. Вот сейчас мы видим ее начало. Да? В 2018 году мы увидим, это все будет цвести пышным цветом, вот эти вот фиктивные уики. Значит, ну и я, учитывая, что там будут электронные протоколы, возможно, эта проблема в следующих выборах не будет. Там уже должны быть внесены все актуальные составы, но вот сейчас это было довольно безообразно сделано. Дальше. Значит, это была первая тема, это как определялся состав выеков. Теперь как регулировалась их работа. Значит, почти сразу после объявления избирательной кампании Санкт-Петербургская избирательная комиссия БРАВА э, э, приняла постановление об открытии и счетов, учета и так далее. И это единственное постановление, которое, вернее, их всего три постановления, которое было опубликовано, связано с тем, какие деньги и на что расходуются. Значит, как это выглядит? В Вестники Санкт-Дегосской избирательной комиссии идут подряд разные постановления, и потом такой пропуск 155.3, 155.10. А все остальные сел, они куда-то деваются. Название этих постановлений можно узнать, посмотрев на отчеты санкт избирательной комиссии о том, какие постановления принимались. Но увидеть их невозможно. Но, что интересно, эти постановления, не будучи опубликованными, они транслируются в ТИКе. И ТИК знает эти номера. Смотрите, она ссылается на постановление номер 1557, которое не было ни опубликовано. То есть у нас существует один поток информации для белых людей, как бы для всех, да? А второй поток информации для своих, который как-то там работает. А как? Никто прокатролировать не может. И вот следующий слайд, я, наверное, сама понажимаю, потому что, или вы просто постоянно Значит, я э, сюда выписала все те постановления, которые были приняты, но не были опубликованы. Это просто можно с методичной стороны сжать. бюджет туда-сюда, на законодательное, на бейджи, на телефоны, на э, нежестоящие комиссии. Это, это все 32 постановления, которые не были вообще никому представлены, кроме тайного входа в территориальной избирательной комиссии. Вот, они тут все существуют, где-то, в другом мире, они не для обычных людей, это знать не надо. Ура! Значит, к чему это в итоге привело? К тому, что, к сожалению, в Санкт-Петербурге культура выплаты денег за работу членом ЛИК отсутствует напрочь. Это мы знаем еще с 2013 года, и сейчас это подтвердилось и усугубилось. Набор документов, которые должны принимать сами УИКи, э, на, э, принимать, оформлять и информировать, э, все это где-то там в финансовые отчеты вкладывается, но без того, чтобы сообщать об этом членам УИК. И вот, например, один из членов УИК запросил после выборов всего всего график работы. И был страшно удивлен. Оказывается, он видняга всего 4 дня дежурил, а все остальные члены комиссии просто как э, трудоголики, Каждый день, посмотрите, 7 сентября там дежурило 7 человек. Они просто, наверное, каждую страницу списка вырезывали. И 8-го 7 человек, я правильно считаю, 8 человек. И 9-го, и 12 То есть каждый день дежурства там присутствовала целиком вся комиссия в течение 4-7 часов. И это основание для выбора. Он почему запросил, потому что он получил мало, а все остальные много. Он удивился. Естественно, он заходил в остальные дни, никаких восьми человек там не сидело. Это все происходит за пределами нашего, нашего это где-то там в финансовых отчетах. Значит, э, обязательное решение, которое требуется э, о том, когда будут выплачиваться деньги, не принималось нигде. Никто нам об этом не рассказал, мы вообще такого не слышали. Э, культура выдачи денег у нас в двух вариантах. Либо просто так тебе выдают, либо тебя просят в платежной ведомости, а в остальных документах, которые требуются подписывать, никто их никогда не видит. Ну и это привело к скандалу фактически, потому что у нас э, в районе 20 человек в, основном, в Адмиралтейском районе не получили вовремя свои деньги. И как только было я написал обращение в ЦИК, так сразу после этого все председатели вспомнили про своих членов УИК и стали им названивать, приезжать им за город, э, в, Восстучивать эти деньги чуть ли не силой, Хотя если этого вращения не было, я думаю, что они как-то так остались на хранении у председателя, как было сказано э, в ТИКе, что они взяли их на ответственное хранение. Вот здесь, например, есть один из членов лица, у которого деньги до сих пор на ответственное хранение у председателя, потому что их смог как-то найти, разыскать и все такое прочее. Очень да? да. <сех> А есть еще один человек, у которого ответственное хранение еще с 2014 -го года, вот до сих пор ответственный хранит, и никак не может выдать. Вот тоже здесь присутствует. Поэтому я а считаю, что это как-то связано с текучкой в вашем <сех> Очень сложно понять, что с чем связано. Я, моя гипотеза заключается в том, что финансовая прозрачность ⁇ это залог прозрачности в нормальном оформлении выборов. Если ты мутишь с деньгами, то ты мутишь во всем остальном. Очень бы хотелось, чтобы следующим выборам люди э, оформляли все эти документы э, нормально, хотя, насколько мне известно, вот, например, в Кировском районе этой проблемы вообще нету, там люди действительно все оформляют э, в, ну, в соответствии с законом. То есть, возможно, есть такие районы, где все хорошо, но оттуда для нас информация не доходит. Доходит туда все глупо. Так, э, значит, дальше. Вот э, 21 июня было принято постановление СПОИК о режиме. На мой взгляд, очень недальновидное решение про то, чтобы члены УИК дежурили по 7 часов, будет для Я бы рекомендовала, просила СПБ их больше так не делать, потому что люди, входящие в состав комиссии, они и работают, и учатся, и найти дежурных с час до 7, очень сложно. И В итоге они вынуждены были дежурить по одному или дежурить вообще. И вообще это была целая огромная проблема. Вот, поэтому я, Закон дает 4 часа, но ну вот как бы 4 часа это вполне 16 до 20, это просто реальнее найти людей. Сейчас вот это была огромная головная воль для председателей. И вот мы объезжали э, 31 комиссию от Малтинского района, и в половине из них дежу, дежурили по одному человеку. А в одной вообще никто не это невозможно найти столько людей, которые готовы дежурить 7 часов дальше. Значит, 19 июля про э, военнослужащих. Значит, у нас закон э, о выборах закуса, о котором Витя говорил, был принят рекордно быстрые сроки. Осознать, понять, что там самые первые статьи как раз касаются военнослужащих. Осознать, понять, кто, какие военные, в каком случае имеют право, где голосовать. Времени не было, и никто этим не занимался. И э, хотя постановление это было... Оно либо не дошло, либо не понято, либо никто не разобрался, что с ним делать. И в ряде комиссий, например, в 548-й и во многих других, значит, списки приносились в день голосования, хотя они должны были быть составлены за три дня до, и даже 548 в 548-й комиссии пришлось вообще участок закрыть. Где-то образовался временный участок просто в день голосования сам по себе, тоже в военной части. То есть э, вот это постановление, оно не было понято, принято, и не говоря уже о том, что тем военнослужащим, которые проходили, выдавали разное число документов, независимо от их разное число бюллетеней, независимо от их статуса, хотя они имели право в зависимости от статуса на разное число бюллетеней. То есть здесь был довольно серьезный хаос. Кроме того, есть еще хаос и в, э, самое, в том, что... Э, не всегда было понятно, по какому принципу прикрепить то или иное э, учреждение военное к тому или иному ику То ли потому, что там находится само заведение, то ли потому, что там общежитие, то ли еще они мимо проходили, поэтому прикрепились. Например, э, у нас вдруг, неожиданно, в, в теке номер один, три участка, никогда не было военных вообще. Они вдруг стали военными, не было человека, который принимал э, эти самые э, ну, списки э, военных площадей но они стали военными, из за этого для них запретили видеонаблюдение В общем, здесь э, эта тема требует очень подробной проработки, чтобы э, вот этих всех накладок не было дальше. Ну и я страшно э, рада, что у нас э, СПБИК э, провел э, огромную работу, учел многие наши пожелания и э, издал методические рекомендации по, по, по, по, по, по, по взаимодействия с наблюдателями, но из опыта работы ни одна участковая комиссия э, не знала о таком документе и вряд ли могла его использовать. То есть документ прекрасный, но э, он не был проработан. Единственный тик, который решил взять его на вооружение, это тик номер три, и меня даже пригласил председатель рассказать о нем, председателю, и прочитать лекцию на эту тему. Вот там это было проработано. В остальных листах это был неизвестный документ. Хороший, но неизвестный. Дальше, пожалуйста. Ну и э, вот выводы на эту тему. Это про деньги, это про режим. Э, это про то, что работа УИК до начала голосования была мало отрегулирована. И очень э, мало где проводились все положенные заседания. Э, соответственно, э, не были приняты решения. Они потом как-то за ним числом были написаны. Э, стенды, которые отражают прозрачность работы УИК это совсем беда, с этим можно, у нас вообще это страшное дело. Еще одна проблема, помимо военнослужащих, это голосующие за мной находящиеся в лечебных учреждениях граждане. Наверное, про это я буду говорить уже, когда будет типичное нарушение. Здесь тоже люди не понимают, как это делать, или делают это с нарушениями. Ну и мне кажется, что постановление это здорово, но контролировать работу ТИК и УИК вообще-то бы стоило как бы сами постановления они не являются достаточным условием для их выполнения для того, чтобы они были выполнены, их вообще-то нужно контролировать. Вот некоторые присутствующие здесь были, ездили в комиссии, смотрели, что происходит, но это по своему желанию, не получая за это денег а регулярная проверка как внизу это все происходит не приходилось никогда так, обучение здесь очень коротко, это о том, что <связать> была прекрасная программа. У меня просто слезы пролились, когда я прочитала, Она просто замечательная. Накануне этих выборов. Там четыре блока, практика, все и прочее. Вот. Но, к сожалению, никакого контроля, ни качества, ни количества не производилось. Как она была применена, никто не знает. И, к сожалению, мы видим вот на таких протоколах результаты такого обучения. Обучение было отдано просто на откуп всем универстоящим комиссиям. Да. Ну и резюме, то, о чем я уже говорила, просто я для того, чтобы это зафиксировать, еще более кратко изложила. Значит, общий вывод заключается в том, что и составы их, и то, как они работают, и то, как они обучены, все это главная боль и проблемы, которые нужно решать до дня голосования, чтобы в день голосования нарушений было меньше. Спасибо. Я правильно понимаю, что основная проблема в том, что э, членам ИИК вообще никто не извинится. Э, ну как, э, распоряжение. Ну, кроме того, чтобы сформировать их. А вопросы... Можно вопрос. Давайте сейчас, Дим, нормально, смотрите. Да, слушаю. А будьте добры, вот э, факт перенесения, ну, то есть очень удобное время. Значит, проведение выборов вот, в будущем, да, в, марте, в марте, конкретно, да, в 2018 году. А каким образом может положительно скажется на общей вот, как бы ситуации, так сказать, загруженности, чем вот традиционные последние годы проведения, ну вот в аспекте традиционные последние годы проведения выборов фактически летом занятости и так далее. На ваш взгляд? Ну деле? естественно, о чем говорится, понятно, что если люди не из отпуска только вернулись и сразу быстро приступают к этой работе, понятно, что собрать их по крайней мере будет проще. собрать, а раз собрать проще, то проще с ними взаимодействовать. Зачем не знаю, по мне так, если не контролировать процесс со стороны государственной казначейства, ну допустим, то да? это все равно иногда, да. Я спрашивал в аспекте. Ну, чисто да. Дмитрий Новиков, про. А сети, я тоже да? не стою, просто там Можно. Можно. Я просто и стать родничком. осталось а 20 -30, 20 -30. Так, самое интересное это а, деятельность председательной комиссии я сам член а, ТИК номер 16 и э, вот я направил план а, своего выступления пройдемся только по самым интересным местам а, первое что случилось в этом году это увеличение числа членов ТИК а, с 8 до 10 а, Плюс э, то, что в, э, в специальной комиссии попали э, члены от партии Яблоко, э, и по этой квоте пришло очень много независимых, э, в том числе вот наблюдателей, членов наблюдателей Петербурга, э, чьей целью было э, как раз разобраться в работе комиссии, сделать все, все возможное, чтобы э, процедуры и все, все, все проведение выборов было как можно было Будет прозрачным и честным. А, и вроде бы всего один человек, но это действительно очень сильно сказалось на работу территориальных комиссий. А, второй пункт это как раз открытость работы ТИК для СМИ. А, с самого начала с первого заседания комиссии СМИ, наблюдателей Петербурга, а, начало направлять своих журналистов на заседание территориальных избирательных комиссий. И в начале а, территориальной комиссии, не привыкшая к открытости, на заседание кто-то приходит. Даже были такие проблемные случаи, когда не разрешали производить видеозапись, но в конце концов с помощью консультаций с ними, с комиссиями и так далее, эта блокада была прорвана. Сейчас все комиссии достаточно открыты, легко воспринимают, когда к ним приходят журналисты, ведут видеосъемку. Мало того, на последних заседаниях, например, 22, когда я пришел, там три члена комиссии э, вели аудио видеосъемку То есть они поняли, что это не страшно, поняли, что это полезно, особенно введение аудиозаписи. У секретари начали вести аудиозаписи в комиссии для того, чтобы потом составить правильный протокол, чтобы не было никаких вопросов и разночтений. Дальше. Коллегиарность работает тип и полный Это очень интересный вопрос. У нас, уважаемый сан Комиссии подготовил в этом году типовой регламент для территориальных избирательных комиссий. И один из самых э, спорных, на мой взгляд, пунктов, которые они туда внесли, это э, обязанность э, выполнения э, членов комиссии, решений комиссии. Есть, э, у нас дело в том, что в соответствии с федеральным законом 67 ФЗ, э, э, члены территориальной комиссии и участковок обязаны лишь посещать комиссии. Это единственная обязанность, которая прописана федеральным законом. А, но вот благодаря этому регламенту, э, за который проголосовали, скажем, 29 территориальных избирательных комиссий, э, одна комиссия ТИК-16 типа, не приняла данное положение, ч, члены комиссии теперь стали обязаны выполнять решение комиссий. А что это значит? Например, э, э, большинством решение э, большинством, тип большинством ТИК проголосовало, что, например, какой-то член должен э, дежурить 10 дней подряд. И если он два дня, например, не выполнил э, не исполнил эту обязанность, то у них появляется формальное основание для того, чтобы э, подать в суд э, на якобы систематическое невыполнение своих обязанностей и лишить его полномочий. Но э, как мне сразу сказали, что знаете, эта норма никогда не будет применяться, ну, тогда смысл? Если эта норма не будет применяться, зачем ее принимать? Э, к сожалению, он, Данная норма сыграла свою психологическую свою психологическую роль. В день голосования, точнее в ночь голосования, большинство членов птик от партии Яблоко из Превливой России, ну, так скажем, которые не подконтрольны председателям, которые должны были как раз в ночь голосования смотреть, чтобы вся процедура заполнения у личной формы сводной таблицы, то есть когда протоколы приезжают в снижении комиссии и заносятся в сводную таблицу. Чтобы их изолировать от данного процесса, комиссии и председатели -комиссии, приняли решение, чтобы данные члены дежурили либо в подвалах, то есть принимали в архивы документацию, либо самым белой кости позволили войти в систему газ Вы понимаете, когда тебе посылают в это маленькое, небольшое помещение, ты также оторван от, от всего процесса. Ты там сидишь, вводишь э, данные э, протоколов в систему газ.выборок и, и не знаешь, что творится там. там. В это время могут переписываться протоколы, что-то еще. Поэтому, э, к сожалению, это очень плохая э, норма, которую, я думаю, к следующим выборам все-таки надо как-то пересмотреть. Дальше анонсы, рассылка материалов к вот, Кстати, что хорошо, в этом типовом регламенте было прописано порядок анонсирования заседаний, порядок рассылки предварительных материалов членам комиссии. Но, к сожалению, не во всех тиках данная процедура выполнялась. То есть, получалось, что членов комиссии информировали о том, что заседание пройдет в такое-то время, в такой-то день, но повестки заседания, а тем более материалов не высылалось. Поэтому приходили члены комиссии неподготовленные. А если они приходят подготовленные, соответственно, они могут какую-то свою правовую позицию составить и донести до всех членов комиссии. Поэтому ну, в процессе там, жалоб и так далее эта ситуация тоже немножко начала выправляться. Ну а дальше пошел уже процесс непосредственно работа территориальной избирательной комиссии. Началось всего с того, с того что прием документов у кандидатов, насколько я знаю, ни в, ни в одной тип проблем особых не было. То есть, вы, если мы помним скандалы, например, в в 2014 году, когда кандидаты не могли попасть в, да, да, в комиссию, там были какие-то очереди, кто-то там где-то обманул. На этих выборах таких ситуаций. Были проблемы с регистрацией, вот там, недалеко здесь тип номер один, там Александр Шуршев, которого не зарегистрировали там, по многим разным основаниям, но здесь уже больше, я думаю, претензий не к территориальной избирательной комиссии, а к нашему законодательству, которое позволяет трактовать его таким образом, что можно с помощью таких органов, как УФМС или каких-то экспертов Тут не регистрировать кандидат. Дальше. Минственная компания. Насколько я видел, все отработали все нормально. Единственная проблема опять с законодательством. У нас была первая проблема. Это когда объявления, которые печатались в газетах, где-то там на сайтах в том числе в Санкт-Петербургской Комиссии можно было найти, были составлены э, не полным образом. И на основании чего э, избирательная Комиссия, вот у нас тип э, номер 8, по-моему, была пионером, начала признавать такие объявления э, незаконными. И агитационные материалы, то есть, точнее агитационные материалы, которые печатаются в таких изданиях, признавать незаконными. Но до этого на протяжении всех предыдущих выборов. Аналогичные объявления, никто на них не обращал внимания. Было изменение в законе. Есть, осталось, оно стало привлекло. Но, да, как-то резко ужестощилось, и, к сожалению, с нормальной точки зрения, вроде бы действительно да, данные печатные материалы необходимо было признавать незаконными, но, с другой стороны, резко ущемлялись права данных кандидатов и, соответственно, издательств, которые дальше агитационная кампания, а вот еще, еще один случай очень интересный тип номер 16 когда есть запрет на публикование изображения физического лица агитационных материалов кроме самого кандидата То, тоже новая норма которую законодатель специально внес чтобы кандидаты не пользовались авторитетом и вроде бы все партии все кандидаты эту норму исполняли кроме пару случаев вот один из случаев такой явный когда в центральном округе кандидат Пайкин разместил агитационные материалы где он здоровый, здоровый господин Жириновским, но это было не фотографическое изображение а графическое и получилось таким образом, что Хотя в норме четко говорится о том, что любые изображения запрещены. Но, к сожалению, позиция рабочей группы была, что это незаконные лекционный материал, но, к сожалению, Санкт-Петербургская избирательная комиссия поддержала позицию господина Пайкина и сказала, что этот материал законный. И эта вот неопределенность, она есть, ее необходимо все-таки решить к следующим выборам, чтобы. Такого, такой ситуации э, больше не возникало, чтобы всем кандидатам было понятно, можно э, таким образом обходить закон или нельзя. Э, следующая о, очень э, больная тема, это формирование резерва составов назначения председателя УИП. Э, к сожалению, формирование резерва это очень большая работа, в процессе которой подается очень много заявлений э, от партии и так далее. И получается явная такая ситуация неравенства, когда э, одни партии подают э, комплекты документов тепля, э, без каких-то без фотографий, без копий, без всего, и это все принимается, никаких вопросов, а когда они какие-то неугодные или нежелательные, да, не да, ну, приближенные. Да, я не знаю, здесь надо мягко подобрать, корректно подобрать слово, но когда какие-то вот такие вот партии партии дают документы, например, с небольшими проблемами, причем объективно вызваны, например, справка с места работы готовится там несколько дней, ее могут вовремя не принести. То для таких партий сразу же все эти документы признаются поданными не в срок. И, естественно, эти кандидатуры не принимаются в составы резерва, и потом уже они не могут попасть в составы вскоп комиссий. Такая ситуация была у нас тик номер 22, где там, порядка 20 человек просто не приняли от партии ⁇ и справедливая Россия вот ⁇ по таким формальным основаниям. Но в каких-то тиках относились более лояльно, и то есть, вот этот принцип правильно, что если мы одни делаем какие-то услуги, звонят, донести, После срока окончания приема документов, то и другим партиям тоже позволяли. Поэтому здесь необходимо все-таки еще доработать этот порядок и вот этот принцип равенства э, ну, довести до необходимого. Вот. Дальше. Выдача откреплятельных не видел ни в одном тике никаких проблем. Все у нас прошло нормально. Э, передача избирательной документации выйдет. Вот здесь, э, к сожалению, не знаю, по всей вине был полный хаос. Последние пять дней тики каждый день к ним привозили в специальной комиссии какие-то там печатные материалы, какую-то документацию. И все время приходилось вызывать членов комиссии, чтобы они приезжали. И в полный такой хаос. Среднюю, да, да. Здесь и... необходимо, конечно, доработать, потому что на нервах все члены тик и члены участков избирательных комиссий. Ос особое внимание э стоит обратить на то, что в законе четко говорится о том, что особенно документы в документах строгой отчетности, в э конституции, высшестоящие комиссии должны принимать там, не менее трех человек э от избирательной комиссии. Но по привычке, наверное, приезжали председатель максимум <с брал с собой секретаря. То есть это уже нарушение. Я знаю, что в каких-то тиках просто, вот, просто приезжал один председатель и думал, что все, все нормально, вот ему должны э, выдать документы, он подписывается, подпишет, мало того, прям на моих глазах подписывались, вот им говорили, что значит, в акте должно быть три подписи. Просто председатель комиссии брал без, без, без зазрения, понимая, что вот, вот на него смотрят э, при всех коллегах, просто делал там три подписи и шел с чисто дальше. То есть это говорит о том, что практика предыдущих лет, она достаточно такая, далекая от, от соблюдения закона и ее надо исправлять. Вот, ну, В каких-то типах, например, в 16-м мы этот вопрос очень сильно так вот категорично поставили, и предприятия вызывали еще членов комиссии, чтобы те приезжали и все-таки вставили собственноручные подписи за себя. Дальше. Хранение избирательной документации. Это, это очень тоже интересная тема. Дело в том, что э, бюллетени хранились в отдельных помещениях и закрывались и опечатывались такой бумажкой, э, обыкновенной, на э, клей э, канцелярский, канцелярский карандаш. И в любой момент можно было подойти, открыть э, эту пломбу, зайти э, в это помещение, сделать с этим бюллетенем что-то, что, -то, что, -то, что -то угодно, э, потом закрыть дверь и обратно приклеить эту бумажку, и никто не увидит никогда, что кто-то туда заходил. И, ну, и для, кстати, по закону еще полагается, чтобы там представитель полиции находился в этой двери и охранял бюллетени, потому что это очень важно. И, к сожалению, не знаю почему, представители полицейских, они считали, что если председатель комиссии, или вообще какой-то человек, который там в администрации, спокойно заходит туда, и выходит, то это нормально. Он не спрашивал, есть ли решение комиссии по поводу. То есть вот они, понимаете, вот эти полицейские, которые они сидят просто для вида. Не, не, не, ну, либо там, э, чтобы ну, они... для таких случаев, если, например, привлекает какая-то банда, начнет стрелять, и вот тут они на раз реагируют и скажут, что-то здесь не так, наверное. Надо позвонить начальству и пресечь факт нарушения правопорядка. А ситуация такая у нас была. Тип номер 30, председатель комиссии на моих глазах зашел также в помещение, также потом взял две пачки с бюллетенями, ушел в неизвестном направлении, почему я у меня сразу спросил, а вы куда? Как у вас какое-то решение, как вы можете? Он молча ушел, заклеил, я обратился к полицейскому, на ваши глаза, посмотрите, вот уносит бюллетени из, из, из помещения. А он говорит, а ну это же председатель можно... Дима, чтобы... это в какой день? Это в день голосования. В смысле вечер? В ночи, да? Нет, это не в ночи. Это, это было днем. Там ситуация была, да, мы потом э, здесь уже ее выясняли. Оказывается, что там какие-то были проблемы в одном вике. Э, испортили бюллетени. бюллетени помните, да, не там не вычеркнули. вычеркнули, вычеркнули, да, вычеркнули да. В принципе, не тех вычеркнули. Да, не тех вычеркнули. То есть, в принципе, э, можно было ее решить, а решается она легко. Созывается заседание комиссии, принимается решение. На основании этого решения член не только председатель, но и под контролем других членов комиссии э, заходит в помещение, но ну, это вот, опять-таки по старинке, всем плевать, председатель считает, что это его э, там, все это собственность, он может распоряжаться как угодно. В общем, эта, эта практика, ее тоже с ней надо заканчивать. И вот, кстати, тип номер 16, мы аплодировали э, двери помещений э, специальными наклейками. Я понял, что и номер восемь, еще в какой-то Не, Берите не аплодирую, а Но я знаю, что даже тик номер 18, вроде бы эта практика начала применяться, что аплодирование началось не с помощью бумажки, а с помощью наклеек номерных, которые если отклеишь, то обратно уже не приклеишь, там сразу будет написано, что она открыта. И я сразу обратился себя в комиссии председателя, что, например, в случае, если по какому-то необходимости необходимо попасть в помещение, то необходимо всех оповестить членов комиссии, чтобы они могли приехать и удостовериться, что, что никаких проблем там, в помещении с блютениями не, не, не происходило. Дальше. Ну, Рассмотрение жалоб и обращений. Тоже больная тема. Процедура у нас следующая. Сначала все жалобы и обращения поступают в рабочую группу, которая создается председательной комиссии, а потом уже выносится на заседание комиссии. И, насколько я знаю, во многих ТИК, особенно вот я от коллеги из 29-го ТИКа, знаю, что там жалобы, которые поступали в Цервитальную избирательную комиссию, на рабочей группе как-то так быстренько рассматривались без приглашения самих заявителей, и на заседания комиссии даже не выносились. Поэтому если мы сейчас посмотрим на сайт Тритальной избирательной комиссии номер 29, то там ни, одну жалобу, ни одно жалобы, ни одного решения по жалобу. Хотя жалоб в день голосования там были десятки. У нас больше, там, 10, 20, 20. И члены рабочей группы на заседание не приглашаются. А, даже члены группы, видеть, то есть ситуация, на самом деле, она неравномерна. Есть э, детальность этой комиссии образцовой где действительно э, э, на рабочих группах созывались все заинтересованные стороны, э, тщательно рассматривался вопрос, э, просматривались видео э, в качестве доказательств. И потом это выносилось э, на заседание комиссии, принимались решения, которые вывешивались и все всем могут посмотреть и мотивировочную часть, почему принято такое решение. Поэтому в данном направлении сейчас стоит работать и навести порядок, чтобы во всех типах процедура соблюдалась. Ну и, и, и последняя проблема, с которой, которой мы столкнулись, то, что финансовые решения территориальной комиссии по поводу распределения бюджетных средств вообще не, не опубликовывались. Это, было такое табу. Насколько я понял, табу это шло от от позиций Санкт-Петербургской Ведерательной комиссии, но к счастью, вот, насколько я понимаю, уже к концу, после выборов Санкт-Петербургской Ведерательной комиссии пересмотрела свою позицию и сейчас она рекомендовала данные решения опубликовывать. Все, все перехожу я. Да, последовательно вопрос. Да, вопрос. могут можно узнать разбирали тип номер шестнадцать, тип номер восемь прис вот прис прис прис присутствующие то есть все таки существуют они вот смотрите, это очень важно кстати, вот, вот мы говорили о том, что члены комиссии и, которые действительно пришли из избирательной комиссии, чтобы наладить работу, они очень помогали и сначала боялись, что вот они придут, это будут мешать работе комиссии а на самом деле они потихоньку, помаленьку доводили до всех, прежде всего до председателей, для всех остальных членов комиссии, такой месседж о необходимости все делать по закону, и что это наоборот только помогает ситуации. Действительно, в вот таких комиссиях потихоньку-потихоньку за эти три месяца пришло осознание, и люди привыкли работать в соответствии с законом, выполняя все процедуры. И это оказалось несложно, и наоборот действительно это защищало комиссии от лишних жалоб официальных каких-то проблем со стороны наблюдательского сообщества, со стороны выступающей комиссии. Так, дальше. Назначение председателя УИК пропустил. А, да, ну, назначение председателя УИК Наша позиция заключалась в том, чтобы учитывались предыдущие заслуги, так называемые, председатели при назначении кандидатов. Если, например, на выборах... В 2011-2012 году у нас есть, кстати, такая база Держивора, где видно, где были переписаны протоколы, там есть фамилии председателей. Если такие председатели уже где-то засвечивались с такой нехорошей стороны, то назначать их председателями новых комиссий на самом деле ставить под сомнение репутацию все, все, все остальной комиссии. Поэтому мы предлагали... Считаем, что это очень важно, чтобы таких председателей, таких кандидатур не, не назначали председателями в дальнейшем. Я знаю, что в каких-то комиссиях эта позиция была воспринята, действительно, таких, такие кандидатуры а, отсеивались. Но где-то до сих пор а, их назначают. Так, давайте дальше, чтобы мы уже сожигаем, Результаты круглых столов и рабочих встреч а, с может быть закончен да, потому бюджем. что мы выбились из регламента уже сейчас мы должны перебить переломить так, э, смотрите э, в прошлом году случился достаточно э, очень, мне кажется, переломный момент с точки зрения э, налаживания взаимодействия э, с петербургской избирательной комиссией с наблюдательским сообществом э, все, вот я на примере наших рабочих групп хотел, хотел показать, что нам удалось совместно достичь Началось все с того, что 22 декабря 2012 года Санкт-Петербургская избирательная комиссия пригласила организацию наблюдателей Петербурга и другие общественные организации на международный семинар опыт взаимодействия избирательной комиссии да, с общественными организациями в целях проведения открытых конкурентных легитимных выборов. Мы там очень хорошо выступили, обменялись разными точками зрения проводилось на очень хорошей, такой доверительной, открытой основе. После этого была договорилась, что такие, такие взаимоотношения необходимо продолжить. И 14 апреля 2016 года был проведен первый круглый стол, посвященный особенности применения законодательства в день голосования, в котором участвовали наблюдатели Петербурга, Санкт-Петербургской комиссии, члены ТИКа и уполномоченных правам человека в Санкт-Петербурге из Это, кстати, 14 апреля круглый стол был еще с прошлым председателем Александровской комиссии с подчиненным Алексеем Сергеевичем. Да? Угу. Вот. Там очень много позитивных вопросов и проблем мы обсудили, поняли, что действительно у нас есть взаимопонимание и общая точка зрения на тех проблемных местах, которые остались у нас в наследство. И 18 июня 2016 -го года состоялся второй круглый стол. Наблюдатель Петербурга с участием уже председателя ЦИК Панхиловой Александровны, новым председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии Панкивичем Виктором Николаевичем Николаевич, и члены Санкт-Петербургской комиссии, на котором мы также проговорили все проблемные места. Члены наблюдателей Петербурга сделали очень много предложений были внимательно рассмотрены, и вот я сейчас покажу, что, что будет дальше принято. После этого 26 июля было совместно совещание Санкт-Петербургской комиссии СИК полномочного и наблюдателя взаимодействия избирательной комиссии на предстоящих выборах. И последняя рабочая встреча была непосредственно уже перед выборами, 13 сентября, где мы какие-то оперативные вопросы еще да, обсуждали. Вот. Я сейчас быстренько перечислю те предложения, которые наблюдатели Петербурга направлялись в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию по итогам этих круглых столов и рабочих встреч. Первое. Персонификацию участников избирательного процесса. Мы предлагали ввести э -э, бейджики для членов комиссии. Если сначала избирательная комиссия была, э что -э, у нас нет бюджетных средств не, не предусмотрено для участников этих бейджек, то в конце концов они пошли навстречу и действительно сделали эти бейджи и я, насколько я знаю, что в большинстве избирательных ну, да. комиссий эти бейджи действительно применялись, и наблюдатели, и избиратели могли видеть, с кем они общаются, что это действительно член комиссии, как его зовут. Они нет, просто то секретное постановление СПБИК о выделении денег на бейджи. Вот. Ну, самое важное, что действительно это было решение, и оно состоялось Но, в процессе… Время не везде. Я, как, ну, как, не, так, дальше. Второе. Местное нахождение наблюдателя на участке его перемещения. Это была большая проблема, когда наблюдателям запрещали, указывали определенное место и запрещали там, знакомиться с документами, спокойно ходить по избирательному участку. Вот. Мы предложили разработать методические рекомендации по взаимодействию с наблюдателями. И, и надо отдать должность. Заборская комиссия действительно эти, эти медалические рекомендации разработала. Вот Галина об этом уже говорила. И второе предложение было заключалось в оперативном ориентировании с комиссии на все жалобы и так, создание горячей линии и электронные приемные. Насколько понимаю, телефон горячей линии тоже был сделан, но вот результаты его работы нам неизвестны. Вот сколько там на него поступало обращений. Хотелось бы, если будет такая возможность, чтобы с антибургской комиссией тоже рассказала нам. Дальше. Ну, параллельно работал телефон горячей линии наблюдатель Петербурга полцентра где мы принимали звонки и вот уже Саша расскажет итоги. Следующее оборудование для помещения для голосования мы предлагали, чтобы все сейфы избирательной документации находилось в одном помещении как можно чтобы они все были под видеокамерой к сожалению по объективным причинам наверное не все школы, не все здания обладали такими помещениями если это возможно было разместить но Санкт-Петербургская комиссия сказала, что постарается данные пожелания данное предложение учесть и реализовать Дальше. Порядок чтению подсчета голосов. Но это, это проблема, которая сейчас э, очень, очень остро стояла. А в прошлом она стояла там, кардинальным образом, что порядок не соблюдался, э, ни наблюдатели, ни члены комиссии точно не знали последовательность действий, и возникали постоянно конфликты. Например, наблюдатели говорили, что сейчас должна быть такая процедура, она должна выполняться таким то образом. Председатель говорит, не надо нас учить, мы сами знаем, и э, очень э, э, тяжело было работать в таких нервных, э, напряженных э, там, условиях. Поэтому мы, мы предложили напечатать плакат формата А0, который мы увидели на э, выборах в Армении, э, на, на, на, на который можно сразу было посмотреть и в случае каких-то ситуаций посмотреть всем и наблюдателям, и, и членам комиссии вот как, э, что, какое непосредственное действие сейчас необходимо выполнять. Вот, действительно плакат и центральный бюллетеня комиссии был напечатан, и мало того еще такой же плакат был напечатан в Центральной советной комиссии относительно выборов в государственную думу. Так, Оформление заверения и выдача копий протоколов итогов голосования – это отдельная проблема. Они потом у нас, расскажут. у нас два даже выступления есть. Эта проблема не решена, к сожалению, в этом году с ним мы сталкиваемся каждый раз когда зави... протокол заверяется с ошибками и особенно на копии протоколов потому что есть требования закона как необходимо необходимо ставить копии протокола, но повсеместно эта проблема нарушается мы ее предложили решить с помощью обучения может быть даже проведением тренингов специальных по заверению копий протоколов но э, вот хотя Галина и говорила, что обучение в этот раз лучше, лучше было, чем предыдущий, но вот такой практической э, э, части не было. И это все выдалось в массовые нарушения при э, заверении группы протоколов. Вот, э, к счастью, в этом году, вот уже сейчас начались обучение членов участковой комиссии, этот опыт учли, сейчас идут э, такие хорошие наглядные практикумы. Должна действовать комиссия после э, окончания голосования после 27 Дальше. Документальное сопровождение деятельности комиссии. Ну, э, для того, чтобы не допустить возможность создания коми в комиссии альтернативно-документированной реальности задним числом, было, было предложение, чтобы все документы отправлялись в строгом хронологическом порядке. И вот, Галина Кутясова в том числе предложила э, создать отдельную инструкцию да, по делу производства участковых комиссий. Но стартовая комиссия сказав, что уики у нас не являются юридическими лицами и в соответствии с законом, поэтому для них не предусмотрено создание подобных инструкций. Но достаточно подробно в принципе весь документооборот с образцами документов были вставлены в рабочий блокнот. Дальше правила составления повторного протокола, давайте я пропущу. Вот проблема, которую мы поднимали, которая стоит до сих пор острая, это ответственность за нарушение закона. У нас, что за прошлые годы никто ни из членов комиссии не понес административное нарушение за те же самые неправильные оформления протоколов, или еще более грубые нарушения. И в этот раз, вот мы предлагали все-таки, чтобы более серьезные санкции. Но, к сожалению, все, что мы видим, это такое покрывательство своих коллег. Это можно, конечно, понять, но дело в том, что все это покрывательство ведет к тому, что из года в год эти, эти нарушения повторяются. Единственное, что мы надеемся, что правоохранительные органы, может быть, полиция, прокуратура заработает в этот раз нормально. Но то же самое, вот уже Женя эту тему раскроет никакой реакции, никакого, никакой ответственности, к сожалению, члены комиссии не несут за нарушение закона. Дальше. Очень важно было, мы знали, что будут веб-камеры в этом году, и первоначально инструкция разработанная разработанной веб комиссии, говорила о том, что видеозаписи с камер будут храниться три месяца, и был очень ограниченный групп лиц, которые могли эти видеозаписи запросить, то есть они не были в открытом доступе. Мы предложили Санкт-Петербургской комиссии вспомнить хороший опыт 2012 года на президентских выборах, когда видеозаписи со звуком, со звуком и выкладывались в открытый доступ, когда любой избиратель, любой наблюдатель мог просто зайти по ссылке и посмотреть, что творилось у него на избирательном участке. Но, кстати, нашу позицию поддержал Панкевич Виктор Николаевич. Э, на удивление. Но уже из-за того, что, может быть, что это поздно было предложено и что там уже было согласовано с ОТС Мольным, они не смогли внести какие-то изменения в регламент. Но э, вот на рабочей встрече, я помню, как раз мы, мы с вами этот вопрос проговаривали. Э, Большой прорыв был в том, что увеличился субъектный состав, кто, кто может получать эти видеозаписи. Действительно, члены ТИК теперь имеют возможность получить эти видеозаписи. Сейчас, фактически уже в большинстве ТИКов, которые я знаю, члены комиссии и от партии России воспользовались этим правом и получили эти видеозаписи, которые они просматривают и анализируют работу комиссии. Вот. И по самый последний момент Санкт-Петербург-Комиссия в согласовании СТС-Молин приняла решение, что видеозаписи будут храниться не три месяца, а 12 месяцев. Это тоже важно. Мы до сих пор эти видеозаписи сейчас получаем. Дальше. А Но это тоже был отдельный вопрос. Если кто помнит 2012 год, то никому, кроме председателя секретарей комиссии, в ТИК в ночь голосования с протоколами возможность зайти не было. То есть, там стояли просто корон ОМОНа, никого не пускали. В этом году, я не знаю ни одного случая, кроме, наверное, Васьки, да, тип номер два, кстати, именно, может быть, из-за этого скандального события в том числе председатель технической комиссии номер два был потом после этих выборов отстранен. Увольнен, да? 22 -я. Нет, там все нормально, там ну, нет, нет, нет ну, там спокойно приходил, я знаю, просто Виктора Драгостайского члена комиссии. Я член комиссии. И что, вас, вас не пускали в ТИК? Куда? А, я имею в виду другие или... непонятно, что члены комиссии, наблюдатели могли приходить в специальной комиссии и никаких Члены решений... комиссии, да. да. А ну, я думал, что вы внешних людей. Ну, внешних людей. Естественно, а. если вы всех подряд, то во что превратиться ночь голосовать. дальше? вообще не людей, ну, sí, кстати говоря, да. понимаете, давайте вот э, все-таки есть определенный круг лиц, которые имеют право вот, находиться так, на заседании. Если так, я правильно комиссию. помню, в инструкции Санкт-Петербургской избирательной комиссии было написано избиратели. То есть избиратели могли заходить в территориальные избирательные комиссии. Очень много споров на этот счет, и э, в итоге позиция была такая, что любой человек, э, в том числе избиратели, могут заходить Комиссии. Ну, Я, честно говоря, не видел избирателей, которые там, стояли в очереди, чтобы упасть в, в ТИК, но я думаю, если бы действительно такие были бы и обратились а, что, с какой-нибудь жалобой, что их не пускают, и их упустили. Но я, опять же, ни одного такого случая не видел. Может быть, ТИК номер 22 да, и было? Были у вас такие случаи? Да все у нас, нас было, а, у вас все, что ну, да. Хорошо. Следующий пункт о порядке осмотрения жалоб и доступа к информации о жалобе. Дело в том, что вот я уже рассказывал, как в типах э, жалобы рассматриваются и то, что в конечном итоге... Некоторые, кстати, жалобы обращения, заявления, в том числе о нарушении законодательства э, на заседаниях тип не разбирались и мы даже не знаем. Их очень много. Вот, вот этих жалоб, э, которые не дошли до заседания тип, их много. их много Ответы непосредственно с заявителем были, но никто, кроме одного-двух людей в комиссии и самих подателей этих заявлений и жалоб об этих жалобах жалоб не знают. Поэтому э, достоверной э, статистике о том, сколько все-таки было нарушений, сколько было жалоб и какие жалобы были рассмотрены и каким образом у нас э, нет. И эту ситуацию надо исправлять, не знаю, нужно будет как какие-то изменения в регламенте вносить и как-то отдельно все-таки учить или вместе со всеми жалобами отдельно учитывать и как-то публиковать эту информацию на сайте Архитектурной избирательной комиссии. Дальше. Было предложение по поводу открытых данных. Открытые данные это те данные, которые можно которые формируются в машиночитаемом виде и мы предлагали, чтобы такие данные, как адреса, относящиеся к избирательным участкам, данные кандидатов, итоги голосования, составы избирательной комиссии, избирательная круга Средняя численность избирателей также публиковались на сайтах а, Санкт-Петербургской комиссии, ТИКов э, и ЦИК э, в маршрусочетаемой форме. Насколько я понимаю, э, какая-то незначительная часть все-таки начала публиковаться на сайтах Санкт-Петербургской комиссии э, в виде открытых данных, но там еще стоит достаточно много работы. Избирательные участки по месту временного пребывания избирателей. Э, это была головная боль выборов 11 2012 года, когда просто массово какие-то появлялись избирательные участки в день голосования, о которых никто не знал. Там голосовали там, сколько там, сотни тысяч, по-моему, избирателей. Причем голосовались, там, голосование, результаты голосования были такие нереальными. Да? К счастью, мы эту проблему поставили и в этом, на этих выборах я не знаю ни одного такого избирательного участка, который вот называемый фантомный, который возник в день голосования. То есть все на данных выборах было в соответствии с законом. Действительно, временные участки были. Они, да, они заранее о них оповещали, оповещалось. Был набор. Все партии, все субъекты могли туда внести свои кандидатуры. Об этих участках всем было известно и наблюдатели там тоже были. Дальше. Обучение членов УИК. Ну, не буду повторяться, Галина уже об этом говорила. Оглашение промежуточной ярки в течение дня голосования. Дело в том, что в течение дня голосования, в определенное время в 10, 12, 2, по-моему, там 15 и 18 председатели комиссии участковых передают в вышестоящей избирательной комиссии данные о промежуточной ядке. Но эти данные раньше скрывались от других членов комиссии наблюдателей, поэтому мы не могли контролировать, как ну, какова реальная явка. Да? Потому что, если мы не знаем, как в течение дня идет явка, то мы, нам не с чем сравнивать, почему такая явка в конце дня. Да? Когда мы видим, например, определенный поток, мы понимаем, что например, данные окончательные, они реальны или они там завышены. Позиция санкт петербургской обязательной комиссии следующая, что оглашать Председатели не обязаны, но любой член комиссии наблюдатель мог подойти к секретарю или к председателю комиссии и спросить данные о промежуточной ярке и ему обязаны были ее предоставить. Следующее. Итоговое заседание участкового комиссии, на котором публично и гласно рассматриваются жалобы и принимаются решения в итоге голосования. Да, данная ситуация была прошедшая на выборах 2014 -го года, дело в том, что итоговое заседание перед тем, как выдать протокол, выдать протокол, массово не проводились. Члены комиссии не голосовали за принятие протокола. Насколько я знаю, в этом году такая ситуация тоже была, но уже в меньших масштабах, и сейчас на проведение тренингов обучающих на данный вопрос акцентируют особое внимание. Ой. единый стандарт надежного упаковки мы предлагали изготавливать в Санкт-Петербургской комиссии индивидуальный пронумерованный пластик сейф всех в, в которые участковые избирательные комиссии складывали бы всю свою документацию в и увозили на хранение в Санкт-Петербургской комиссии но в Санкт-Петербургской опять-таки из-за того, что бюджетные средства заранее были бюджетные средства не выделены на данные расходы продолжала комиссиям э, крафт пакеты к сожалению эти крафт пакеты в любой момент можно открыть все что угодно там поменять э, обратно закрыть заклеить э, никак, никакой соответственно, никакого доверия к данной упаковке ни, ни у кого из процесса избирательного э, нет поэтому э эта проблема осталась хотелось бы ее решить в следующем разу. хотя бы эти крафт пакеты просто опечатывать э, наверное обычной наклейкой, которая бы разрушалась, если она скрывалась. Дальше. Вот ну, единый порядок планирования сейфов в этой документации. Ну, это, эту проблему я уже говорил, когда рассказывал про центральную, работу детальной избирательной комиссии. Вот. Копия второго экземпляра итогового протокола. В соответствии с законом копия второго экземпляра должна вывешиваться в помещении участковой избирательной комиссии. Причем таким образом, чтобы избиратели могли видеть, вот они пришли на следующий день и могли увидеть, какие же результаты, итоги голосования на их избирательном участке. А, э, эта практика реализовывается таким образом, что обычно на стекло э, школ или э, на информационный стенд школы вешается эта копия. Но, к сожалению, э, и на этих выборах э, данное требование закона э, массово не соблюдалось. И вот над данным вопросом нам очень предстоит работать, чтобы вот на выборах президента все-таки эти копии протоколов вывешивались. Это вот вопрос к обучению. Дальше расхождение данных в копии протоколов и так далее. Я думаю, об этом расскажет нам уже Татьяна и Ев. Регламент повторного подсчета голосов. Тоже не буду останавливаться. У нас вообще дело в том, что у нас не соблюдалось мы с этой проблемой столкнулись на выборах в Морозовке, да, где да, эта да, нормально не прописано. Например, да, стоит да, вопрос да. а стоит ли при повторном подсчете не только бюллетени считать, но и списки избирателей заново считать. Вот Этого регламента нет и хотелось бы по вот этой процедуре все-таки да, повторный подсчет. Да, повтор. не проводился, по ну да вот, у нас просто это не соблюдалось все, поэтому мы до этой проблемы не дошли. Но процедуру хотелось бы проговорить, что мы, то есть, все члены комиссии и ТИКО ТИК, в том числе знали, как проводить походы, почетные. Ну, это, кстати, во многом ну, позиция Центральной избирательной комиссии была, если я правильно не изменяю память, чтобы повторных протоколов не было. Да. Поэтому, возможно, это да. одна из причин, почему мы это такие сложные. Отдельная да, дальше. Проверка списков избирателей, желающих голосовать, в ней избирательного участка. А, вот, кстати, вот с помощью мониторинга, например, в центральном районе, когда члены ТИКов выезжали нижестоящие в избирательной комиссии смотрели, как там происходит работа по будущей открепительно с работы со списком избирателей, мы увидели, что от работников социальных служб массово во всей участковой избирательной комиссии подавались огромные, непонятные списки избирателей якобы желающие проголосовать дома. Причем эти списки были без подписей, без печатей, Поэтому мы обратились вот на рабочей встрече э, избирательной комиссии, комиссии, рассказали э, сказ, об этой проблеме, и надо отдать должное на следующий день э, председатель сопредседателей комиссии Николай Николаевич Панкевич, э, разослал по всем предварительным предвыборным комиссиям письмо, э, где э, ну, было указано о необходимости провести выборочную проверку этих списков. То есть в принципе необходимо было обзвонить тех избирателей, которые были указаны в данных списках, и узнать, действительно ли они там выражали свое желание, или это просто взяли просто всех людей, которые в, этих, ну, там, в списках социальной службы есть, принесли в избирательную комиссию. Я знаю, что например в центральном районе это. Проверка была не выборочная, а всех обзвонили. И эти реестры на выездное голосование сократились на порядок. То есть если там изначально человек 60, то уже э, после этой проверки 8-10 человек ну, в, пределах, в пределах нормы. Дальше. Открытость избирательных комиссий. Ой, так. Ну, э, мы просили, чтобы от листа э, официальных сайтах ТИК и адреса электронной почты, куда можно было направлять в том числе и электронные жалобы и обращения, были опубликованы на сайтах самих территориальной комиссии, на сайтах ЦИК, самой санкт комиссии. Данные адреса были опубликованы. Нет, они опубликованы только на сайтах ТИК, ну, на сайтах. а в выборы куда первый человек заходит, они не, не влезли. При том, что в Кировском районе. Даже УИКИ имеют адреса электронной почты. И это внесено в ГазВыборы выборы УИКИ. Вот а э, в газ у ТИКов есть только адреса почтовые и телефоны. Это вопрос еще не, не доработал. И когда у нас была встреча, было сказано, что там в ФЦИ, какой-то там в Москве, там что-то нам не дают. Но уже год прошел, и все не дают. Wow. Вот очень странно. В других регионах на, сайт, на сайте госсоборов все это внесено и никаких проблем нет. Ну Дальше было еще одно предложение размещать протоколы помимо решений тип, еще размещать на сайте протоколы заседания. Но пока мы не нашли понимания со стороны Санкт-Петербургской комиссии и организация прямой трансляции заседания Санкт-Петербургской комиссии на сайте комиссии. Дело в том, что например, заседание Центральной избирательной комиссии любой избиратель, любые члены комиссии, вообще все заинтересованные субъекты могут онлайн посмотреть. Это очень важно. Дело в том, что э, зачастую мы не знаем мотивацию э, и подводные камни принятия того или иного -то решения выстоящими избирательными комиссиями. И когда мы смотрим на заседание, мы э, понимаем и э, все, все, суть данного решения действительно у нас больше доверия к данным решениям э, и меньше возможных манипуляций. Санкт-Петербургская комиссия, и, кстати, в лице Пучнена и в лице Панкевики изначально были настроены за, они попросили разобраться подготовить техническую возможность для осуществления таких трансляций в Санкт-Петербурге. Я знаю, что сейчас заседания Санкт-Петербургской комиссии записываются на видео, то есть технически они все подготовили, но в последний момент до сих пор, я так понимаю, что не хватает политической воли с архитмузской гражданой комиссии, может быть мы дождемся, что новый состав все-таки. забыли просто. Забыли? Ну, Но... вначале у нас канал не позволял, интернет канал слабый был. <coughs> Где-то в конце января перешли на другого права, сейчас нормальные сносики сделали. Здорово, вот видите, вот еще раз мы получили подтверждение, потому что действительно нам приходится, вот наблюдатель Петербурга, СМИ наблюдатели Петербурга, регулярно вынуждена ездить на заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии, вести видеозапись заседаний, мы их выкладываем потом в свободный доступ. Потому что действительно очень важно понимать сущность и всякие там нахождения баланса при... Она, она не всегда звучит на заседаниях, но все равно. Это да. Важно. Так что в ближайшее время ждем от а Санкт-Петербургской избирательной комиссии все-таки прорыва в данном направлении. Так, взаимодействие с полицией. Это отдельный вопрос, так скажем. У нас не получилось никакого диалога. Но не знаю, что можно сказать, как работала полиция. По-моему, она работала, как всегда, старалась не приметываться, в том числе если какие-то нарушения совершались. Дальше. Довести до средний. А, ну, все, на, на этом запросы перерыв сделаем минут на 10, это я знаю, что уже кто-то хочет, и, и после этого мы перейдем к части день голосования. Про день голосования мы уже довольно много говорили, много того из того, что мы сейчас скажем, уже слышали, поэтому это все будет намного хорошее. Спасибо.